Здравствуйте, рад приветствовать вас снова на нашем канале Енот Пастригун. И сегодня мы поговорим о том, почему же нам за бугром вечно кажется морковка слаще Вот у нас сегодня на обзоре два триммера Wall Detailer. В принципе, они одинаковые. Это Wall Detailer Extra Wide, то есть с более широким ножом. Разница в том, что один у нас выпущен для Европы В том числе и для России А другой у нас выпущен для рынка США Внешне это отличается в том, какая у них вилка Ну и поговорим, есть ли еще какая-то разница между ними для того, чтобы понять, есть все-таки разница или нет, какой из них лучше или хуже, или они абсолютно одинаковые, мы заглянем внутрь. Но перед этим просто скажем, что комплектация у них одинаковая, у обоих детейлеров идет в комплекте три насадки, не идет приблуда для регулировки длины среза, поскольку она идет а только для детейлера с более узким ножом, да, стандартного детейлера. Ну и давайте посмотрим сначала внешне, в чем отличие, и потом залезем к ним внутрь и посмотрим, та же самая там начинка или все-таки другая. Итак, внешне. Самая главная деталь у триммера, это, конечно же, его нож. Как я уже не раз говорил, главная деталь любой машинки – это нож. Мотор уже второстепенный. Нож здесь идет один и тот же, что в принципе и неудивительно. Обе машинки производятся в США, ну просто для разного рынка, поэтому берут из одной коробки ножи. Само собой будет отличаться здесь у нас маркировка. Итак, на европейском у нас указана модель, указано, что... Возит в Европу у нас Волга МБХ, то есть немецкое подразделение. И на американской версии указано опять же модель указана напряжение питания 120 вольт, 60 Гц 4 ватта. Если посмотреть сюда на европейцы, здесь маркировки о напряжении нет, но она здесь есть на адаптере питания на грубо говоря вилке. Здесь указано 50-60 герц от 100 до 240 вольт. То есть, благодаря этому адаптеру можно использовать данный триммер хоть в США, хоть в Европе, хоть в Китае, хоть где. Используя просто переходник под розетку. Здесь мы видим, никакого адаптера нет. Есть просто вилка. И поэтому категорически не рекомендую вам включать данный триммер в нашу сеть 220 вольт. Ну, гадалки не ходи, сгорит после этого. Хорошо, здесь по мощности у нас указано, что выходная мощность адаптера 6 Вт. Здесь мы с вами уже прочитали 4 Вт. Теперь давайте заглянем внутрь, что же у нас там внутри. Заглянуть внутрь довольно просто, просто отворачиваем все эти винты и смотрим. Итак, вывернули винты. Перед тем, как разобрать, хочу обратить Внимание на один момент, это выключатель. Выключатель на европейской версии, на той версии, которая продается в России, металлический, такой вот замечательный, блестящий. А здесь выключатель точно такой же, только он обрезиненный. А сейчас мы откроем крышечку и увидим, в чем же на самом деле разница. А разница здесь в том, то на тот же самый выключатель в американской версии у нас надет колпачок. Все. Других отличий нет. А, ну и давайте посмотрим, что же у нас внутри стоит за мотор. Итак, а, мотор внешне идентичный. А, разница вот в этой вот платке у нас идет. Давайте выковырим все содержимое машинок. Так, справа у нас европейская машинка. Слева у нас американская машинка. Итак. Разница. Разница в том, что у нас здесь есть адаптер. Который а, получает а, у нас постоянный ток с характеристиками 12 вольт а, 0,5 ампер. А, здесь у нас 12 вольтовый движок стоит. Здесь у нас двигатель стоит на 120 вольт. Итак, в американской машинке у нас берется ток прямо из розетки 110-120 вольт при помощи примитивного диода. Он выпрямляется и подается напрямую в мотор. Здесь у нас более такой навороченный адаптер который преобразует у нас к 12 вольтам, причем любое напряжение 220 вольт 120 вольт, неважно. Преобразует его в 12 вольт и подает на двигатель. И там и там двигатель у нас получается постоянного тока, но здесь двигатель у нас на 6 ватт 12 вольт, здесь у нас двигатель на 335 вата 120 вольт, опять же постоянного тока. Во всем остальном, в принципе, двигатели идентичны. Платка здесь содержит у нас диод, выпрямитель. да. Здесь у нас плата ничего не содержит, кроме выключателя. Получается, что европейская версия у нас почти в два раза мощнее, чем американская. У американца у нас гораздо более примитивная конструкция выпрямителя. В связи с этим, если посмотреть обзоры на американском YouTube, то... Вещь не очень-то надежная. Американский триммер-детейлер. И, как правило, на потоке служит там буквально 3-4 месяца. По европейской версии нареканий гораздо меньше. Ну, возможно. Возможно, потому что нагрузка идет меньше. Но, тем не менее, у нас возвраты происходят очень редко. Честно говоря, вообще ни одного возврата. Детейлера не помню. То есть, гарантийный срок 1 год ходит без проблем точно. Еще и запасом. Ну, на этом, пожалуй, все. Как видите, морковка за бугром не всегда слаще. Европейская морковка получилась у нас в два раза примерно мощнее и понадежнее. Ну и посложнее по конструкции выпрямителя. Насколько стоит на это заморачиваться? Да, вообще не насколько просто. Интересное наблюдение. Интересно мне было расковырять американскую машинку. Посмотреть, что у него внутри. Вот мы это сделали, посмотрели. На этом, пожалуй, все. Если вдруг возникнут какие-то вопросы, не стесняйтесь, задавайте свои вопросы в комментариях под этим видео. Либо в нашей группе ВКонтакте Енот Постригун. Либо замечательному парню ВКонтакте Енот Постригун, администратору группы Енот Постригун. Ну и заходите на сайт нашего магазина, который называется, опять же, не поверите, Енот Постригун. На этом все. Приходите смотреть наши новые видео. Подписывайтесь на наш YouTube канал. Пока-пока.